приветствую вас друзья и это обзор о художественных кистях для техники рисования сухая кисть с вами татьяна артыкова и проект рисуем вместе сегодня мы поговорим о кистях и их свойствах при рисовании в технике сухая кисть мы увидим как же ведет себя та или иная кисточка в зависимости от качества и основы материала. Итак, сейчас на экране вы видите кисть художественное все это у нас сегодня обзор художественных кистей а, кстати на прошлом занятии я забыла рассказать о том как себя ведут кисти синтетические вот не щетинные, флейцевые строительно а именно как ведет себя синтетика и вот на примере этих двух кистей я сегодня все-таки восполню тот пробел который допустила на прошлом в прошлом видеоролике Итак, давайте сначала это немножко отложу в сторону, чуть-чуть позже об этом расскажу. А сейчас мы поговорим о основных кистях, которые мы используем. Итак, щетинка. Многие спрашивают, какой кисточкой лучше работать, щетинкой или синтетикой. Все зависит от того, что вы хотите. Я обычно своим ученикам говорю, что щетинка, она рисует а синтетика гладит, то есть по своим ощущениям. Когда вам нужно построить, сделать такой конструктивный рисунок, я чаще всего использую все-таки щетинку. И даже когда нужны большие плоскости, то беру вот большую флейцевую кисть и строю, то есть немножко где-то жестко нужно построить. Когда же нам нужно смягчить, сделать более мягкие переходы, то лучше использовать синтетику. Синтетика тоже бывает разная. Синтетика есть вот такая плотная, она практически под масло, а, имитация щетинки. А синтетика по форме отразличается, то есть вот она есть овальная, есть вот такая плоская лопаточкой. И по своей структуре я обычно использую и такую жесткую синтетику, и мягкую. Мягкую опять-таки, когда мне нужно что-то очень мягко смягчить. И кроме этого, конечно же, люблю вот такие мягкие кисти при работе над волосами, когда нам нужно будет показать какие-то отдельные прядочки. Как работать конкретно над волосами я покажу позже. Сегодня мы разберем именно свойства, как себя проявляют кисти, при рисовании в технике сухая кисть а, причем я здесь также подготовила также и машинное бытовое масло. Я его я покажу, как им пользоваться при работе уже вот такими мелкими кистями, когда мы работаем над, скажем, такими деталями, как реснички, там, ну какие-то там или на деревьях веточки нужно или листики более четко. Тогда мы используем вот такие кисти и добавляем также и масло бытовое. Ну что ж, давайте приступим. Здесь у меня сейчас перед вами также и палитра, палитра одноразовая. Бумажная, я ее тоже часто применяю, потому что, в принципе, можно использовать и обычную бумагу, на которой вы рисуете, но здесь краска сильно впитывается и в процессе работы вам приходится добавлять еще краски я же на такой палитре на одноразовой уже бумага не впитывается и поэтому я буду сегодня показывать на этой палитре кстати забыла сказать если вам тема рисования интересна то пожалуйста ставьте лайки и я продолжу Итак, я выдавлю немножечко Краски. Напомню, что я использую индиго. Кстати, если вы не смотрели предыдущие уроки, то можете посмотреть их в моем плейлисте, который называется «Сухая кисть». Насколько я помню, так называется. Вот. Либо переходите по ссылочкам в правом верхнем углу или под, этим, под этими записями. Итак, масляная краска индиго. Давайте теперь посмотрим, как же ведет себя та или иная кисточка. Скажем, я сейчас взяла жесткую синтетику фирма, наверное, я сейчас не буду вам рекомендовать, потому что сейчас, в принципе, очень много продается хороших кистей, поэтому на этом сейчас циклиться не буду. Просто вот это синтетика. Такая плотная, жесткая, крепкая, даже просто по ощущениям, скажем, вот вы вот она такая упругая, четкая. Если вот это мягкая, она, видите, вот так вот мягко гнется, даже звук никакой не издает, то вот это вот видите такой жесткий звучок вот и я набираю краску напомню что мы также использую и бумажное полотенце чтобы снять лишнее и предназначение вот этих кистей художественных это уже работа с какими-то ну, небольшими деталями ну скажем предположим кстати говоря, вот я хотела показать, как работать с синтетикой. Давайте сейчас немножко покажу, потому что во всех своих уроках я рассказываю о том, что сначала большой кистью мы готовим место, под ложечку некую, а потом уже там рисуем. Ну, скажем заодно вот как раз я и покажу вот это так вот ведет себя синтетика строительная ну такая среднего качества не очень хорошая получается немножечко вот такой грубый штришочек так пока отложу сторонку и вот здесь мы уже можем рисовать ну скажем тот же самый глазик если недостаточно краски значит я еще набираю не забываем обязательно о, полотенчик лишнее убрать угу. и вот скажем глаз вот посмотрите обратите внимание на линию она в принципе рисует но не пачкает то есть я хочу напомнить вам отличия от масляной живописи, когда вы берете прям таким мазком, и э, вот у вас такой мазок размазывается. Здесь, видите, однородный вот такая линия. Вот что делает эта кисточка. То есть вы, в принципе, можете задать какую-то линию, можете точно так же от этой линии мягко уводить. Мягко-мягко-мягко. Опять усиливать, то есть... Техники сухая кисть мы постепенно набираем краску, не нужно сразу чернить, вот скажем от этой линии, вот здесь немножко, как только я чувствую, что я начинаю штриховать, я тогда в этот, в этот момент я начинаю подключать кисточку большего размера, вот, когда мне нужна какая-то ну, как бы, чтобы опять-таки, чтобы сильного штриха не было, а вот мягкие вот такие переходы. Дальше, скажем, вот так вот глазик. То есть нам нужно что-то такое небольших размеров проработать. Вот так вот, предположим. Угу. Можно также опять. Начинается штриховка, да, берем, подключаем вот такую кисточку. И помним про объемчик, о рисовании деталей лица у нас будет отдельный урок, чуть позже, смотрите, дальше. Вот. А здесь просто я пока показываю, как работает тайленная кисточка, и посмотрите, все очень мягко, и тоже время довольно-таки объемно. Здесь, конечно, можно было бы сейчас использовать и сразу одновременно ластик, но как работать ластиком, также смотрите в следующих уроках. Вот, то есть я проработала вот такой, показала, как работать вот этой кисточкой. Можно, можно еще даже больше усиливать. То есть я набираю еще краску. Не забываем об салфеточку обязательно снимать лишний слой. И вот, скажем, под Линий. вот этого разреза глаз чуть-чуть даем больше тень то есть мы можем усиливать чуть поплотнее том давать вот здесь у нас вот так вот угу. Угу. Вот, это что касается вот такой среднего размера а, кисточки. Мы можем дальше, конечно, бровки там сделать, ну и так далее. А, скажем, что же, как же нам работать с кисточкой меньшего размера. Скажем, вот такая кисточка. А, можно точно так же набираем. Краску. Здесь уже, в принципе, можно как бы и не вытирать, а салфеточку. Ну, можно и вытереть. Это еще для большего усиления, да. Для того, чтобы вот акцентировать какие-то детальки. Ну, скажем, я вот сейчас сделаю вот такой вот блечочек. Ну, вот там тоже немножко начинает штриховать. Я сейчас крупный глаз взяла. Вот так. Ага. И... Что же нам сделать, чтобы усилить какие-то, сделать более четкие линии? Мы можем взять еще больше краски. Это вот один вариант. И вот, предположим, те же самые реснички, да. Кстати говоря, я вам порекомендовала бы немножечко вот поработать вот с этими а, с тонкими кистями, вот, чтобы движение... Ну, вот, вот такие, да, вот были. Легкие. Угу. Можем еще больше краски взять, но напоминаю, это мы делаем в самом-самом конце, когда уже э, вся работа практически готова. Тогда мы подключаем кисточки уже вот такие более мелкие для того, чтобы уточнить там какие-то детальки. Угу. Вот. а для того чтобы еще четче у вас был штрих я добавляю немножечко машинного бытового масла совсем буквально несколько ну, 2-3 капельки я вот капнула М обмакиваю кисточку набираю что это дам дает если вам нужен какой-то очень четкий Четкая линия, четкий контур, скажем, вот он, блечочек, да, то есть я вот так вот выделила. Дальше можно, кстати говоря, мягко увести к более крупной кисточкой, вот так вот растереть. Дальше сделаем чуть побольше зрачочек вот сверху дадим больше то есть вы поняли да для того чтобы наша линия была более четкая не размытая мы используем машинное масло в конце конечно я всегда рекомендую чуть-чуть размывочку делать чтобы не было совсем вот этой искусственности я понимаю многие любят гиперреализм но я не, не сторонница гиперреализма. Все-таки мне нравится, когда более художественно. И, как говорится, зачем изобретать вторую фотографию? Фотография уже есть, да? Вот. Но опять-таки показываю возможности. Мы все люди разные. Вот кто-то предпочитает художественно. Ну, сейчас я уже начала баловаться. Попробуйте, проэкспериментируйте немножечко, скажем, для себя несколько упражнений. Вот берем и учимся рисовать какие-то тонкие линии, вот так вот, просто покалякайте, почувствуйте, как движется кисточка в разные стороны, вот так, вот так, представьте, там какое-то деревце, как вот, ну вот, идет и просто порисуйте, получите от этого удовольствие. А, хочу показать также, как работает вот эта синтетика мягкая. То есть мы также аккуратненько набираем. Немножко даже можно сказать. Вот смотрите, тут осталось немножко масла. С маслом будет такой не черный, а вообще голубоватый эффект. И также не забываем об салфеточку вытирать. Ага вот и вот скажем как вот вот такие легкие движения видите получается если работать если мы ну, предположим вам нужно такой мягкий мягкий переход и от нажима кисточки конечно здесь очень многое зависит и вот мы создаем вот какую-то там округлую форму вот то есть, кисточка без масла, или вот даже было тут немножко масла, я все равно ее тщательно растерла, об салфеточку все вытерла. И теперь вот таким образом создаем мягкий-мягкий переход. Но есть еще и вторая возможность, скажем, когда мы работаем над волосами. Видите, я сейчас... Хочу еще раз напомнить, работа, вся работа с маслом... Ведется уже на практически готовом рисунке. И не торопитесь это делать в самом начале. Сейчас пока только упражнение. Вот. И я хочу просто показать опять движение. Видите, что у нас получается? Могут получаться вот какие-то вот такие прядочки волос. Интересные. Вот. Поиграйтесь с движением Понаблюдайте, как вот идет штрих от каждой кисточки. Это вот вам следующее задание. Пожалуйста, напишите под данным видео, что у вас получилось. Вот, как у вас идет. А в одном следующих видео я буду смотреть, наверное, посмотрю работы. Сделаю выводы, какие же ошибки чаще всего допускают новички. Почему? Ну, не получается, не, извиняюсь, не совсем то, что хочется. То есть, вот просто вот такие движения, поиграйтесь, поизучайте каждую из этих кисточек. Узнайте, раскройте возможности, что таит, что у вас будет получаться, если вот побольше масла, поменьше масла, вот так вот там, вот Просто сейчас здесь жалеть бумагу не нужно, очень важно наработать некие навыки, создать, да. Вы можете даже взять какой-нибудь листочек и вот посмотреть, как он работает. Попробуйте, поэкспериментируйте, используя все вот эти кисточки и синтетику, и плеть, и синтетику. И щетинку. Щетинка, кстати, да, но это уже позже. В других уроках я буду показывать, как... Ну, давайте сейчас. Вот как она щетиночка. Иногда вот надо что-то очень жестко там. Такой более конструктивный рисунок. Может быть, жесткие бровки там такие показать. Вот такие. Лох... Либо лохматенькие, либо там что-то такое. И так далее ну что ж друзья ставьте ваши лайки если вам видео понравилось если оно вам интересно подписывайтесь на мой канал и ждите новых уроков В следующем уроке я разберу типичные ошибки или пора пока а, нет я расскажу о том как работать, как подготовить ластики это тоже очень и очень важно до встречи с вами татьяна артыкова